Всем привет! Сегодня речь пойдет про одного из самых лучших оперативников, выпущенных в продажу. Я выскажу свое мнение, если вы с ним согласны или не согласны, то пишите в комментариях и оцените нас лайком и подписочкой. Для самых ленивых скажу, что его стоит брать, вы не пожалеете. Спутник – это тот редкий случай, когда оперативник подойдет всем вне зависимости от предпочтений в игре. Почему же я так думаю и какие тактики с дроном можно использовать? Дело в том, что многие оперативники хороши в ПВЕ, а некоторые в ПВП. Этот же оперативник хорош в обоих режимах, причем в обоих режимах он занимает почетное место, и ему будут рады в каждой пати. Мы являемся полноценным и самостоятельным бойцом. У нас нет проблем с пулеметом, с разведкой, с нашим спецсредством, и главное, спутник один из самых комфортных в прокачке, чего нельзя сказать о многих других оперативниках. Начнем с разбора нашей способности дрон-разведчик, который открывается уже на третьем уровне и его применение в PvP и PvE. Дрон предназначен для засвечивания противников, которые попали в его радиус действия, и вешает на них метку. Эти данные он передает всей группе, и даже после уничтожения в течение 4-5 секунд вся группа видит засвеченных противников. И не просто видит, при подсвете можно понять, куда оперативник смотрит в данный момент. Особенно это полезно, когда вы хотите выйти на него и забрать. То, что какую бы тактику ни придумал противник, дрон ломает ее напрочь. Так как мы видим передвижение врагов. Естественно, если их нашел дрон. Для этого его надо кинуть вперед в район примерного нахождения противника. И он сам автоматически находит врага. Помните, он не может найти противника через всю карту. Имейте это в виду, что у него есть радиус поиска. Если противник будет найден, то дрон покатится в его сторону и будет его преследовать, пока цель не будет уничтожена. После чего дрон переключится на ближайшую цель. Дрон не бессмертен, его здоровье составляет 20 единиц По мере прокачки он приобретает еще плюс 10 единиц здоровья И для его уничтожения требуется уже 2 выстрела Длительность действия дрона 30 секунд в стоке и 60 в топе Перезарядка 30 секунд в стоке и соответственно 20 секунд в топе Всего мы выпускаем один дрон Его мы можем выпускать до тех пор, пока есть стамина Кстати, ставьте лайки те, кто считает, что шар надо заменить на летающий дрон На данный момент, если бросить дрона на парапет или на фонтан или в закрытое пространство то дрон не сможет выбраться если вы играете против спутника то вам совет при первой же возможности уничтожайте дрона но сначала убедитесь что рядом нет владельца этого дрона помимо того что он светит в финале прокачки он приобретает свойство взрываться по истечению минуты с уроном в 20 единиц хотя если у вас есть броня то урона будет всего 9 но и часть брони тоже слетит есть одно но. Когда противник уничтожает дрона, детонации не происходит, потому что ну, это было бы слишком имбово. Случаев, когда дрон взорвется по течения минуты, будет очень мало, так как для игроков дрон это как раз на тряпка для быка. Поэтому его уничтожают при первой же возможности, и этим можно пользоваться. В пвп, даже зная где стоит враг, можно кинуть ему дрона, и когда увидим, что противник повернулся и отвлекся на уничтожение дрона, выскакиваем и дамажим по полной. Еще совет, например, при постановке дымов дрон также засвечивает противника. Пошел дым от противника и через пару секунд кидаем туда дрона и наслаждаемся засветом. Как показывает практика, дымы дарят ложную надежду, а дрон их разрушает. Вариантов кучи, можно говорить почти бесконечно. Если с пвп все просто, то какая же может быть польза в пве, если мы почти всегда знаем, откуда выйдут боты. Соответственно, по идее, пользы должно быть 0, но нет. Ботам тоже не нравится, когда дрон их светит, и они стараются сразу его уничтожить. Соответственно, они отвлекаются от нас и сосредотачивают свое внимание на дроне, что дает нам возможность безнаказанно их убивать. Если вначале это не так сильно роляет, то при захвате базы это просто подарок судьбы. Захватывать базу со спутником это очень прекрасно. Так что если с вами в пати спутник, то шансы ПВЕ точно выросли. Да и в ПВП разведчик скорее плюс, чем минус. На этом хорошие новости не заканчиваются. Если честно, то тут одни плюсы, но как ни странно, данный оперативник не ломает баланс. И пора уже, наверное, поговорить про оружие. Наш печенек в компоновке пулпап – это тоже плюс, и как по мне, это самый комфортный пулемет. В начале прокачки нам сразу на втором уровне, на втором, дают калиматор, что само по себе является счастьем. Так еще и два магазина по 75 патронов, это получается 150 в итоге. Многие поддержки бегают сотни патронов до середины прокачки, даже больше. А нас в этом плане все отлично, на шестом уровне еще плюс 75 патронов дают, да у нас к шестому уровню взяты все основные плюшки. Это тот самый случай, когда в пвп можно идти уже после шестого улучшения, не напрягаясь и не переживая, что ты подставишь команду. Наш печенек стреляет кучно и в плане точности хорош, по мне это самый комфортный пулемет. Да, конечно, не самый скорострельный, но самый домашный Если посмотреть на точные цифры, то при стрельбе в голову мы наносим 22 урона. Это, естественно, с броней. Без брони будет у нас 33. Если брать тело, то без брони 19, с броней 11. Это самые высокие цифры среди всей поддержки. Естественно, прошёл вопрос о а чем же мы расплачиваемся. Как я заметил, по мне у нас не самая высокая скорострельность. Но у нас самый высокий разовый урон с одного выстрела Поэтому выходя на другую поддержку, все решают ваши прямые руки Дело в том, что у нас, еще раз повторюсь, хорошая точность Поэтому стреляя на средней и дальней дистанции, мы будем более точны, чем какая-нибудь другая поддержка Поэтому на средней дистанции у нас есть преимущество ХПшкой нас тоже не обделили Дали 120 хп и 3 полоски брони Стандартно, нам хватает из расходников я кстати посоветовал выбрать с собой аптечку, на мой вариант она более играбельна. Продолжаем загибать пальцы и называть в чем же он хорош. РПО Шмель. Хорошая штука с уроном H180, это в эпицентре с радиусом 7,5 метров. Блин, первый раз когда наводишь на цель, то просто поражаешься в зоне поражения, это 15 метров в диаметре. И таких залпов между прочим 2, ну это в тупой прокачке. Это просто ужас, ну в хорошем смысле. Ну если, конечно, спутник не против вас играет. Частенько, кстати, бывает, что сносили по 2-3 противника за выстрелы с этого РПО. Как говорится, нечего было кучковаться. Если противник выжил, то на этом его беды не заканчиваются. На него будет наложена слабость, и он потеряет немного очков выносливости. Согласитесь, такая неплохая плюшка в финалочку. Еще приятно удивляет на четвертом уровне это умение не восприимчивать газом. Кошмар со своими газами нам не страшен. И мало кто об этом помнит, а еще меньше знает. Этим можно и надо пользоваться. Например, вас кидает газ, вы начинаете убегать, кошмар бежит за вами, вы резко разворачиваетесь, забегаете в этот же газ и встречаете кошмара. Он будет очень удивлен, как в принципе и вся его команда. По факту, этого оперативника очень хорошо подготовили ко всем случаям жизни. Если с вами в команде есть человек с дымами, то можно просто работать с ним в тандеме. Он кидает дымы, а вы дроны. И в итоге, в отличие от противника, который в дыму ничего не видит, вы через дрона просто видите всех. Так что если кто-то считает, что он плох в ПВП, а я лично таких людей встречал, ну не знаю, не знаю. Как мне кажется, вы глубоко ошибаетесь. Данный оперативник очень универсален и очень хорош. Конечно, к минусам можно отнести то, что этот дрон просто разведчик и в некоторых ситуациях он может... Засветить в дымах или просто где-то что-то либо отвлечь противника, но он не дает преимуществ в прямой перестрелке, в отличие от других оперативников. Но все равно я считаю, что этот оперативник один из лучших оперативников, которые продают за деньги. Поэтому ну, я лично посоветовал бы вам его приобрести, ну, если у вас есть, соответственно, свободная наличка. Надеюсь данный обзор вам понравился или не понравился, решайте сами, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, ну и наши ламповые стримы. Ну а с вами был канал Вот WhatDevoStream, его ведущий аннигилятор. Пока-пока, увидимся в рандоме. Тогда для тебя есть маленькая награда для тех, кто досмотрел данное видео до конца. Ну как награда? Есть шанс получить эту награду. Все легально, все по-честному. Для тех, кто данному видео поставит лайк и напишет в комментариях свой игровой ник, я 20 декабря через официальную программу Randomizer выберу одного счастливчика, который получит 750 монет на свой аккаунт. Достаточно просто поставить лайк и написать игровой ник. Еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Это было очень приятно, поэтому вам такая маленькая тайная благодарочка. Ну на этом уже точно все. С вами был Аннигилятор и канал вот ВотДВСтрим. Пока-пока, увидимся в рандоме.